Так, что же такое прощение? Ну, в первую очередь, не прощение. Это большой груз, который ты несешь на себе. И простить это значит оставить его и забыть его навсегда. Уметь прощать очень важно. Сколько прощаешь ты, столько простится и тебе. Это очень важно помнить. Если тебе вдруг показалось, что кто-то поступил плохо по отношению к тебе, то вспомни, сколько ты сделал косяков другим. Не нужно думать, что ты самый лучший, что ты самый крутой. Просто живи за взаимопонимание. Относись хорошо к людям, и тогда люди тоже к тебе будут хорошо относиться.